Привет! Меня зовут Ярослав и сразу скажу, что я не являюсь экспертом в области криптовалют, не имею звания ректора или декана первой криптовалютной школы. Я всего лишь человек, который увидел будущее в технологии блокчейн и ей подобных. В сегодняшнем ролике я хочу еще раз затронуть криптовалюту призм и высказать свое мнение по поводу насущных тем, которые засели как минимум у каждого второго из сообщества. А именно, как поднять курс и привлечь новых пользователей в нашу сеть. И не стоит кидаться в меня камнями, если сами грешны. Многие уже поняли мою отсылку, но если нет, то Бог с вами. Для вас я подготовил еще одну отмазку, и одновременно причину, чтобы называть вас и себя сектантами. Если поискать в интернете определение слова «секта», то мы увидим, что это группа лиц, объединенная по каким-либо интересам. Поэтому не вижу в этом слове каких-либо негативных смыслов и объявляю вас, зрители моего канала, маленькой сектой. Но если серьезно, мы с вами сообщество, которое объединено вокруг криптовалют. Будь то призм, биток, эфир. Ripple или боже упаси бускоин хотя да если брать в пример последнюю господи помилуй монету то там да действительно секта и отнюдь не в положительном ключе разбирать очередной лохотрон от ольги мы не будем там и так уже давно все понятно лучше разберем с вами ролик который вышел на канале финверсия вернемся в не совсем далекое прошлое а именно 14 ноября 2020 года именно в этот день на канале финверсия вышел ролик из рубрики стоп пирамида под номером 5, где ведущий Марат рассказал о недобросовестной компании Roy Club, мы с вами и так это знаем, что она недобросовестная, но туда он приплел еще нашу любимую народную криптовалюту призм. Рассказал своим зрителям, что это обычный лохотрон Парамайнинга не существует, да и вообще не может такого быть. Потому что для майнинга нужна куча времени, дорогого оборудования и затрат на электроэнергию. Тут я хочу остановиться и сделать вывод, что Марат признает биткоин криптовалютой и не считает эту монету финансовой пирамидой. А еще хочу вас вернуть в 2009 год. И сделать заявление. Тут, в 2009, вам не потребуется мощных видеокарт и огромных, высокозатратных майнинг-ферм. Вы можете спокойно добывать биткоин на своем компьютере, но людям об этом Лучше не говорите, потому что 97% процентов будут обзывать вас адептом, сектантом, показывать пальцем и громко смеяться при вашем появлении. Короче, буду делать то же самое, что делает финверсия на своем канале по отношению к криптовалюте призм. И я на 99% процентов уверен, что существует на тот момент Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, мы бы с вами наблюдали на канале финверсия такой же обзор на деда, где Маратик рассказал бы о на комото и про отсутствие лицензии нацбанка у лохотрона биткоин. Ведь очень круто, классно и здорово делать обзоры уже на прошедшие события и показывать график призм в своем обзоре таким образом. говоря, что люди закупились дорого, а цена на призм все падает и падает. Осенью прошлого года счастливчики покупали призм по 60-70 центов. А сегодня могут продать его примерно за 1 цент. Обесценивание в 60-70 раз. Только вот это не весь график. Имрат в своем обзоре забыл сказать, что до цены 80 центов Ровно год назад цена была в 10 раз меньше. А это значит, что те люди, которые купили монету призм в ноябре 2019 и продали в ноябре 2020, увеличили свою инвестицию в 10 раз. И это не включая в расчет тот самый, по мнению ведущих каналов инверсии, выдуманный парамайнинг. Дальше Марат говорит... Цитирую. Обещание высокого дохода при отсутствии реального бизнеса или инвестиционной деятельности – признак недобросовестности. И тут я делаю вывод, что деньги налогоплательщиков Российской Федерации потрачены впустую. Как минимум те, что идут на поддержание работы Федерального общественно государственного фонда по защите вкладчиков и акционеров. Поскольку я не помню обещание высокой доходности на официальных ресурсах криптовалюты ПрИЗМ. Я вообще на этих ресурсах, а не помню обещания о каком-либо доходе. Маратыко дербанят бюджет РФ, создавая видимость работы, не углубляясь в тему, делают поверхностные обзоры, тем самым показывая свою некомпетентность. Может быть, я не прав? Делая выводы, исходя из одного ролика. Но на мой взгляд, если ты присосался к кормушке и не хочешь зваться прикорытником, то выполняй свою работу честно, отдаваясь ей на 100%. Друзья, я разобрал только один ролик из трех запланированных. Писав сценарий к этому ролику, я подумал, ну все, хватит. Это будет первая часть. А следующая выйдет, если мы соберем 1000 лайков под этим обзором. Тем самым я проверю, интересна вам вообще эта тема или нет. Чтобы вдруг не потратить свое время на тему, которая, возможно, вам не неинтересна. Я уже слышу возглас, что я офигел, да и вообще, какой я негодяй целую тысячу лайков прошу. Это что-то сверхъестественное. Но напомню, что за лайки в магазин не сходишь и на хлеб их не намажешь. И в принципе тысяча лайков это не так уж и много. На многих моих роликах было более тысячи просмотров, что же мешает вместе с просмотром нажать палец вверх? А еще, давайте приведем такой челлендж. Я не буду снимать продолжение, если этот ролик первее наберет тысячу дизлайков, чем тысяча лайков. Не знаю, зачем я это делаю, но все как есть.